Привет всем. Сегодня не круглая дата, но, в общем, вроде как сложилась традиция вспомнить об 11 сентября. Где мы были в этот день и что это для нас и для мира поменяло. Как я уже признавался, я, да, сторонник некоторых, скажем так, теорий конспирации и не вижу ничего зазорного в том, чтобы верить в конспирацию. Конспирация – это сговор. Если хотя бы два человека сговорились о каком-то общем плане, значит, это конспирация. Как я подозреваю, без подглядывания в словарь «кон», «спирация» — это, видимо, «кон» в смысле совместно, а «спирация» — тот же корень, что и в слове «спираль». И когда говорят, что невозможно какую-то большую там, тайну держать в тайне долго, мой любимый контрпример — это история с вскрытием кодов шифрования машины «Энигма». Это было фундаментальное достижение, к которому довольно долго шли. Это длилось много месяцев, это была прорывная деятельность, прорывная работа. Толком о ней никто не узнал. И фишка в том, что кроме горстки ученых, которые, собственно, занимались построением этой машины-дешифратора, существовало целое здание, офис, даже комплекс зданий, где сидела огромная толпа переводчиков. Общее число порядка трех с половиной тысяч человек. Это все, кто занимался перехватом, переводом и обработкой данных. И не только до самого конца войны это оставалось в тайне, но и много лет позже войны – Дэвид Ирвинг в одной из лекций рассказывает, что он сам фактически вскрыл э, вот этот факт о наличии этой машины и о том, как она применялась в процессе раскапывания своих там интересных архивных данных. И когда он захотел об этом вслух рассказать, естественно, в очередной своей книге, то он, его вызвали на беседу. У него была беседа с одним из высших шефов ОСС британского, где, во-первых, ему объяснили, что это данные секретные на данный момент, а во-вторых, объяснили, почему они секретные. Ну, объяснение было так себе, но тем не менее апеллировали к его чувству английского джентльмена, что это будет во вред Британии. Так что заговор может быть, они бывают сплошь и рядом. И я бы даже сказал, что очень многие вещи, которые любят объяснять случайностью или глупостью, на самом деле, скорее всего, лучше объясняются именно заговором. Вот опять же вспомнить последний фейл с поднятием пенсионного возраста. 11 сентября я был айтишником в одном московском офисе. В самом центре Москвы. Компания достаточно известная, но людей там работал немного. И один из управляющих партнеров был такой уже убиленный седяной американец. Он не все время находился в Москве, но в этот день он был в Москве. И когда началась эта катавасия с новостями CNN, вот эти непрекращающиеся кадры, у нас висел телевизор в холле. В общем, примерно полдня он провел стой перед этим телевизором, Смотрел на него с отвалившейся челюстью, он был, конечно, в шоке, время от времени поругивался, там, типа, оу, щит, оу, щит. Мы, все остальные окружающие, тоже были, в общем-то, в шоке и сочувствовали ему, как могли. Но, тем не менее, в тот уже день, сразу, когда это происходило, мне сразу показалось, что что-то здесь нечисто. Слишком как-то все сложно, чтобы это могла группа каких-нибудь там оборванцев провернуть. Если вы помните то время, то буквально в первые дни после 11 сентября начали появляться первые такие любительские и поллюбительские документальные фильмы, пытавшиеся раскрыть, так сказать, эту конспиративную теорию про 11 сентября. Если вы помните, были такие фильмы, как Луз Change. Чейндж». По-моему, она выдержала три переиздания. В трех редакциях выходила там первая редакция, вторая редакция. И каждый раз дополнялись новые видеокадры, фотокадры, теории менялись. Потом, помните, был такой журналист Дэйв фон Кляйст, он уже умер, к сожалению. Он снял uh, «In Plain Sight», по-моему, фильм «In Plain Sight» тоже выдержал несколько uh, изданий. Но в целом там было много общих кадров. Потом проявился такой очень интересный человек, Вебстер Тарпли. Он автор нескольких книг и читает разные лекции. Есть крайне интересная лекция, называется «Synthetic Terror». «Синтетический террор». Советую посмотреть, там много любопытного, и как бы его охват шире, чем просто 9.11, он берет в целом подход и правительств, и конкретно американского правительства к решению проблем. Какое-то время спустя вышел фильм Майкла Мура «911 градусов по Фаренгейту». Мне кажется, один из худших фильмов, который Мур снимал, он совершенно не раскрыл вот эту тему с неувязками вокруг там и финансовой стороны, и чистой физики, в общем, вообще проигнорировал. То есть весь фильм его посвящен взаимоотношениям семьи Буша и с принцами Саудовской Аравии, как их там вывозили спецрейсами в срочном порядке из Америки, и совсем чуть-чуть про странности поведения Джорджа Буша. Но довольно скоро после 11 сентября образовалось такое сообщество, как «Scholars for 9-11 Truth», Ученые за правду об 11 сентября Потому что именно со стороны ученых были самые интересные вопросы вообще К механике, как все это могло произойти и могло произойти вообще И одним из основателей этого сообщества был профессор Стивен Джонс Если вы никогда о нем не слышали, то, наверное, лучшее, что могу посоветовать Как отметить 11 сентября с пользой Найти и посмотреть его самую свежую лекцию про 11 сентября Он их прочитал множество я постараюсь найти ту самую длинную, которую я помню, и вставлю ссылку и сюда, и в конец, на последнем экране. Копание в этой теме Стивену Джонсу стоило места в университете, как и многим другим ученым, которые тоже в эту тему влезли. Тем не менее, уже много лет спустя волна, в общем, не затихает, и есть движение, которое требует открыть повторные расследования и ответить на многие неотвеченные вопросы. В общем, если вам интересна тема физики, то просто посмотрите лекцию Стивена Джонса. Все остальное можно проигнорировать. Ладно, там много эмоций, но вот Стивен Джонс говорит в другой совершенно манере. Просто достаточно сухо от данных, а данных там довольно много. Всем пока, удачи и помните, всякого слушай, никому не поддавайся.